Ну что ж, приветствую зрители и подписчики моего канала, с вами Вена, мы продолжаем легендарное прохождение Сацумы. Сейчас у нас получается Сатсумы, да, Семадзу, хотел сказать, дома. Сейчас у нас на очереди враг под названием Мацуда, но у него тут по сути всего две провинции, плюс у меня подходит на помощь еще самурай с катанами новые, так что, да, в общем-то этот враг недолго продержится. И, кстати, я думаю, что стоит тогда поставить, поставить сейчас мастерскую оружейника. Да, я допер до этого спустя 6 серий, потому что, зная, что мне надо будет воевать с Агарой, я, скорее всего, здесь буду нанимать э, самураев с катанами, которые будут их рубать. Ну, для начала надо, соответственно, поставить мастерскую оружейника, чтобы солдаты получились более профессиональные. Так, у нас тут есть, кстати, лодочка. Ага, места уже не хватает. Ну, давайте тогда поменяемся. Ну, так сделаем так а, что тут у нас есть флотилия небольшая военная. ну еще создаем конечно торговые лодки И эти торговые лодки теперь буду отправлять а, к другим торговым путям который вот у меня еще вот тут посередине есть торговый путь он там вообще пустой выходит давайте соединяем пока что вот эти флотилии вместе чтобы было более-менее так ну а эта торговая лодка ожидает наших солдат Давайте-ка, садитесь на эту лодку и плывите тоже по этому же маршруту. Понадобится всего три хода, и они уже окажутся около бинга. Ну, наверное, даже вас не в бинга, а в Аки лучше всего отправить. Да, плывите туда. Ну и, в общем-то, наверное, все. На этом закончим пока ход. Хотел сказать серию, ну да. Серию <серия> еще пока новато заканчивать, наверное. Так, почтовый тракт. Нет, мне не нужен. Но вот все эти торговые пути, конечно, они нафиг не нужны. Это полная ерунда. Тут у нас небольшое недовольство, но оно у нас сейчас, в принципе, закончится очень быстро. Ну, а мы давайте пропускаем ход. Вот, кстати, возможно, кто-то задается вопросом, как так я играю на легенде, но при этом э, я начинаю играть где-то середины хода. Почему так происходит? Ну, ответ на самом деле очень прост, ответ заключается в том, что просто-навсего я играю сразу же в следующую серию, то есть я не э, играю там спустя 2-3 дня следующей следующую серию, а я играю сразу же в один несколько серий, поэтому может такое происходить, вполне. Для того, чтобы вы убедились, что я типа не вру, э, я вам покажу свои просто настройки, вот реально, я наверняка уверен, такие люди будут, вот сложность максимальная стоит, легендарная, я не могу просто ее уменьшить. Ну тут максимально написано, но тут на самом деле просто нету легенды, она не пишет легенда, легенда только именно в начале игры он пишет. Дальше он просто уже указывает максимальный якобы. Но я тут не могу просто сам по себе настроить, так что в любом случае у меня будет легенда, даже как бы я и не хотел, я не могу перенастроить никак. Не, ну конечно, наверное, как-то можно, если где-то там найти файлы какие-то... В, этом, в папке игры корневой, можно как-то их переделать, переписать, чтобы получилось, как будто у меня там сложность легче. Но ну, вы сами понимаете, насколько это идиотизм, так что вопрос, в общем-то, закрыт. Так, давайте мы собираемся для атаки на Битю. Битю у нас не пустая провинция, однако в ней сидит очень мало солдат. Да, очень мало солдат, их можно штурмануть прямо сейчас. К тому же мне тут подошли еще и самураи с катанами. Ну давайте атаковать как можно быстрее, потому что наши враги не спят, не дремлют, они тоже расширяются, например, Ода, Набунага, у него 8 провинций, у Амака 9 провинций, и причем, похоже, он нацелился на меня, потому что как-то уж целенаправленно в армия движется к моей границе, я не знаю, куда они идут, но у меня почему-то подозрение, что они все-таки ко мне двигаются. Кстати, что у нас может монах? Деморализовать армию он может, он может посеять смуту Причем деморализовать армию почему-то ноль денег Это стоит, интересно, почему Чувак, неужели ты будешь за бесплатно работать на меня? Ну я вообще -то тогда за тебя просто грац, тебе грац Так, ну а мы давайте атакуем Мацуду Так, осаждаем их, нет, не атакуем изначально, мы просто осаждаем Подводим давайте-ка самураев с катанами, ну а теперь можно и атаковать Решительная победа, конечно же, я даже не вижу смысла здесь воевать. Мы очень быстро захватываем целый город и давайте еще убьем этого меццки. Так, ну-ка, кстати, теперь заставки здесь есть. Я вот философа май нет, а вот здесь есть. Ну-ка, и что же? Ха -ха. Ха -ха. Вспомнил свою Возможно не жену Опа Чуть не попался блин Реально чё так низ Да какой то вообще бешеный Опа черт возьми Давай режь его Не зря же я тебя купил. Отлично. Молодец. Враг ранен. Да блин, почему ранен? Ты бы его добил? Он там валялся у тебя под ногами. Вот дурак, а. Вот драк. Ну ладно, фиг с ним. Потому что все равно он уже не успеет появиться. Скорее всего, я уже буду... Вот-вот у их столицы, так что это так себе, не сильно уж мне мешает, не шибко. Давайте ремонтируем здесь крепость, плюс строим новое здание. А, нет смысла этот почтовый тракт ставить, так что мы это не будем делать. А вот у нас есть, кстати, еще тут дополнительно одна гавань, причем военная теперь, да. Можно поставить сен Кубуне. Вот сен Кубуне это, кстати, очень хорошая вещь, потому что там одни бойцы только рукопашники, в отличие от секи Буне, который у нас там и лучники, и рукопашники здесь одни рукопашники. Так что Сингоковы Буне будет просто рубать. Любой вражеский корабль, на который нападет. Две штуки нанять, я думаю, стоит, потому что в дальнейшем у нас, я думаю, противников будет гораздо больше. И Сингоку Буне понадобится процентов. Мы можем, кстати, с новыми какими-то нашими соседями торговать, нет? Все порты вашей провинции полностью загружены. Да как? Вот же военный порт новый появился у меня. Вот еще один военный порт, да? Да, еще один военный порт. Кстати, тут есть еще возможность поставить сухой док. Но чтобы сухой док поставить, нам требуется, во-первых, древесина, во-вторых, владычество над волнами. владычество над волнами это где? Это в самом конце, да, скорее всего. Да, это в самом конце. Короче, чтобы додвинуться до этой, до этой, до этой технологии, нужно 16 ходов. Довольно-таки долго, потому что сейчас уже прошло сколько ходов, наверное, где-то 25. 16 ходов, это практически еще столько же, блин, короче, очень долго. Так, Аки, у нас все нормально будет через ход, да, тут постепенно удовольствие повышается, так что не стоит волноваться. Там у нас твердыни сейчас появится, здесь давайте-ка мы тоже, наверное, твердыни установим. Я бы хотел просто поставить еще одну, один еще рынок, рисовую биржу развивать, чтобы деньги прибывали рекой. Так, ну и все, наверное, да? Деньги у меня кончились, собственно говоря. Можно еще один торговый корабль послать. Давайте, плывите сюда. А, еще разменяемся. Вот все, теперь полная флотилия торговых кораблей. Давайте нанимаем еще здесь торговые корабли. Угу. Так, ну а вы теперь плывите, я так понимаю, уже тут наполнено, да, флотилия? Что там по флотам или нет еще? Можно еще один корабль сюда подкинуть. Да, тут девятка, а можно 10 кораблей максимум. Так что давайте сюда вас подкидываем. Нанимаем еще торговые корабли и пошлем их уже вот сюда, в эту торговую факторию, потому что тут до сих пор у меня всего один корабль. Потому что очень далекая фактория, туда надо два хода плыть. Так что более экономичнее было, конечно, поближе занять факторию сначала. Такс... Что он отсюда думает по поводу мира? Следите за своими речами. Да, следите за своими речами. Мне кажется, тебе надо следить за своими речами, Значит, ты огребешь от меня. Но он, видимо, это не понимает. Надо доказать ему, что он ошибается. Правда, там неизвестно, к сожалению, город укреплен или нет. Построено последнее здание или нет. Поэтому давайте следить один ход сначала в этом городе. Отсидимся в этом городе. Потом соберемся и пойдем дальше. Ну, тут, вот, да, я не смогу даже при... проплыть, потому что тут нас загородили проход. Ладно, фиг с вами со всеми. Ой-ой-ой-ой, вот это, кстати, флотилия у меня сейчас довольно опасно подплыла. Да, ну отсюда можешь сейчас, в принципе, даже и атаковать их, если догонит. Блин, значит, вот это не рассчитал, сейчас могу за это поплатиться, если враг сообразит. Нет, он не сообразил. У него там флотилия далеко, тем более, наверное, находилась. Я думал, может где-нибудь поблизости там спрятался, где-нибудь в какой-нибудь темной зоне. Но нет. Они и вправду находились очень далеко, так что проблем не возникло, слава богу. Так, ну давайте тогда высаживаем вас только где. Вот здесь, давайте-ка вас выш... высажу. Выходите. Давайте в эту армию присоединяйтесь и сейчас идите, наверное, на север. А, кстати, теперь нельзя уже, да? Сеять смуту только он может. Ну, пускай разведают тогда все равно. У Алмака, как мы видим, нет вообще армии никаких. Они куда-то ушли, скорее всего, на юг. Где-то вот здесь сейчас концентрируется его основной стак войск. Так, ну что ж. Мы возвращаемся, меня отвлекли там довольно надолго. Пришлось даже отойти. Так, ну у нас тут армия. Самураев, конечно, мы кидаем в ваки. Так, здесь у нас стоит Микава, ну или точнее отсюда я его называю почему-то Микава, сам не знаю почему. Давайте тут мы уберем одного Асигару, дополним он самураями, и вот эта армия пойдем в атаку, даже восстанавливаться не будем, смысла в этом нет никакого. Только извините, мне надо узнать, что там вообще за у него здание, может там что-то строится? Нет, у него все построено, у него тут даже несколько уровней есть, так что чувак, иди-ка сюда, мне твой замок очень нужен. Почти поражение, но мы победили. Ха -ха -ха. Так, минус еще один противник. Мы захватили еще один город. Не, знаете, вот почему-то кампания получается довольно легкой. Я вот говорю, уже после начала после начала, игра становится довольно легкой. Вот сейчас это прям очевидный момент уже стал, когда я просто выношу всех подряд. Но вот правда этот момент, пока не начнется с Гукудзида, как только начнется основная война, то тут уже... Не до будет, тут, скорее всего, будет очень больно мне. Пока все довольно весело, все довольно увлекательно, я вообще уничтожаю всех подряд. А проблема еще в том, что, как начнется с Ингоку -Дзида, я вспомнил такую вещь. Проблема в том, что, скорее всего, все вот эти торговые фактории они будут практически бесполезны, потому что у меня торговых агентов больше не будет, я не смогу ни с кем торговать. Это очень большая утрата станет для меня. Даже если у меня вот будет война, вот эти все вассалы, они меня объявят войну и будет вообще прекрасно. Так что я торговать только буду сам с собой, а ну, сам с собой я не приношу вообще никакой себе прибыли. Так что так. Ну ладно, короче, как бы там ни было, мы захватили город. А, Причем здесь получается гарнизон в четыре отряда. Жесть, ребята, в четыре отряда, это, конечно, дофига. Ну и, короче, у меня везде довольство нормальное. Да. И денег у меня 5000 прибыли. Плюс, плюс я могу нанимать еще здесь теперь катанщиков. Да. И я сейчас еще построю дополнительно э, мест, местного оружейника какую-то вещь. У меня там плюс 4 будет катаки у каждого отряда, который здесь нанимают. То есть я могу, наверное, по 2 отряда нанимать. Я могу 2 отряда сразу с, с самураев с катанами. Так что это будет полная жесть. Я не знаю, как там Амака со мной воевать собирается. Потому что у него тут полная жопа станет. Мои катанчики будут нарубливать их в голову, словно. Не знаю, вас сне там. Просто они будут представлять, как рубят их головы. И в реальности головы будут отлетать одна за другой. Так что так. Ну и пока, наверное, давайте мы. Нет, я думал, серию закончить еще рано. Серии еще рано заканчивать. А теперь буду по времени смотреть, потому что я всегда раньше просто по ощущениям думаю, там, ну, наверное, прошло полчаса. Вроде прошло. Все, давайте заканчивать на этом серии. Теперь я буду ориентироваться по времени. Я прям поставил чисто время. И смотрю, сколько там прошло. Так, тут у нас уже полная флотилия, да, я так понимаю. Так, где мои флоты-то? Ну да, тут полная флотилия. Заполнено всем. Так что этот корабль уже отправляется. Давайте-ка тоже на юг. Вот сюда, к этому торговому пути. Соединимся сейчас здесь. По два корабля будем отправлять каждый ход, так что там, по идее, заполнится где-то за ходов так 4. В полной мере. Так, ну и что дальше? Что дальше? Что дальше? Тут додзи. Додзи нагината есть уже. Дотзи-подати не хватает, только, блин. Но дотзи-подати там еще надо развиваться. Причем, вот, хотя нет, тут всего 4 хода, да? У меня вот путь моря 2 хода осталось, потому что можно 4 хода потратить на путь мяча. Самураи с подати, если не ошибаюсь, они хуже укреплены, хуже как бы защищены, но при этом у них, э, насколько я помню, атака гораздо выше. Плюс, похоже, что самураи с подати... А, нет, у них нету бонуса для меня, да? Бонус есть только у Хатори почему-то, кстати, у них и почему-то для Катан тоже бонус, странно, и у Дате тоже бонус, а вот у меня бонуса нету к этим самураям с подати, а точнее, извините, с, нод... с Нодати, я не знаю, как правильно читается, я, конечно, наверное, ошибаюсь, я прошу прощения очень сильно перед вами, мои зрители, но что тут еще скажешь, кстати, натиск у них 28, нифига себе у них натиск. У них нет брони практически, видите, да, двоечка, а вот у моих пятерочка. И у них нет практически защиты в ближнем бою, соответственно, они лучше атакуют, но защищаться они очень хреново умеют. Поэтому их в защите ставить вообще нельзя. Но в атаке они будут очень хороши. Прям вот в влетят в кого-нибудь и сразу же нарубят там просто голов дофига. У них, потому что, как видите, двухручные мечи огромные, у моих вот катанчиков маленькие одноручные мечи. Так что вот в этом, наверное, заключается основное, основное различие. Плюс у них есть, кстати, бонзай. А вот бонзай это очень круто для самураев с катанами. Ну то есть самураи снодати, как тут у нас написано. Снодати, снодати. Боеприпасы всех лучников, но это не надо мне. Лагерь. Не бы развиться до каких-нибудь хотя бы вообще стрелков. То есть до самураев степа хоть каких-то достигнуть. Потому что они начнут прям хорошо настреливать врагов, но для этого надо очень много времени потратить на развитие. Вот в чем проблема. И я сейчас этим заниматься не стану. Мне надо сейчас продолжить развитие рынков. То есть налоговую реформу нужно после этого будет сделать. Ой, нет. А как-то можно вот так. Нет, нельзя только сначала это, потом уже другое поставить. Ладно. Хотел друг за другом остановить, чтобы шло. Развитие на них не получается. Так что так... У нас сейчас две лодки новые появятся, да? Две новые лодки. Ну, на море, по крайней мере, мы сможем хоть немножко что-то противопоставить Амаку. А иначе с ним воевать просто будет очень сложно. Ладно, пропускаем ход. Вау. Ода танцует на море. тут-тут-тут-тут-тут. Окей, танцы его запретили. Ходзио сказали, иди отсюда. Как сказать, шамата Иди отсюда. Просто раскидали его по морю. А Мака, кстати, воюет с кем-то. Я вижу, он провинцы захватывает. Блин, надо поэтому с ним воевать тоже начинать. Форма парусов Сенкоку Буне позволяет им двигаться быстрее, чем другим кораблям этого класса. Но при абордаже небольшой команде вряд ли удастся отразить атаку противника. Подождите-ка почему это? Это что ли лучники одни? Серьезно? Я перепутал, оказывается, что и постройку? Нет. Какой, почему, при абордажине удастся отразить атаку? Вы что, смеетесь, что ли? 80 человек там сидит. Вы что, долбанулись там? Краски для этого они и предназначены. Они будут атаковать нормально прям. Так, кстати, мне это торговое судно надо куда-то отправить. Я даже не знаю куда. Давайте сюда отправим, понадеемся на то, что там никого нету. Но, скорее всего, там есть по-любому. Я просто думаю, может, мне повезет. Мне повезет, да, как в гугле. Так, вот здесь все отлично. 5200 у нас уже доход. Так, до... постройка окончена. В Бинго построен там еще рынок. Давайте-ка продолжаем строительство рынков. Бедная почва. Ну, нет, нет, нет смысла. Тут тоже бедная почва. Блин, что такая бедная почва у этого парниша оказалась? Обычная почва. Короче, шняга полная. А не провинции я захватил. У Амака армии нету здесь. Он с кем-то воюет. С кем он воюет, интересно? Он воюет сейчас со всеми. Ё-моё, чувак. Ну это... Я не знаю, знаете, как будто скрипт какой-то происходит, и враг оказывается в войне. Которая полная жопа для него. Я в этот момент его атакую со спины. Вот прям реально какой-то, как будто... Какая-то, как будто какая сцена произошла. Типа, вот там Амака начал войну, надо нам тоже нападать. Потому что, ну реально, почему-то всегда, когда я... Иду в атаку, у врага там какие-то проблемы начинаются. Вот особенно сейчас у Амака. У него нет армии на фронте. Точнее, у него нет армии в тылу. У него они все на фронте. Вот воюет он. Кстати, тут еще и Ода. Что-то занимается какими-то делами. А Ода сколько, блин, 8 до сих пор. Но он тут уже я смотрю, целую армию. Причем два стака войск. Блин, дерьмо. 2 стака войск это уже круто, конечно. Так, ну я что, думаю, делать сейчас будем? Конечно, я сейчас, наверное, здесь найму хотя бы еще одного солдата, давайте-ка. Возьму, соберем сейчас эту армию, пойдем на Идзума. Захватим этот город и пойдем по северу. Вот эта армия, пойду по югу. Возможно, даже сейчас до Киота доберусь, если у меня получится. Но сильно рисковать нельзя. Нанимаем еще, давайте-ка, самураев. Даже не будем дожидаться вот этих пяти ходов, потому что у меня их нету. Нужно сейчас начинать уже войну. Скорее, как можно. Правда, тогда вопрос встает, как тут вот мне будет потом так сделать, чтобы провинция захватил именно то количество, которое э, позволит мне не продолжить воевать, скажем так. Вот, кстати, что если я захочу Киото? По-моему, там, если не ошибаюсь, нужно дождаться нескольких ходов, чтобы я стал селгуном, если я не ошибаюсь. Какая-то такая тема есть. Правда это или нет, я не уверен. Ладно, давайте атакуем Хариму. Атакуем нашего соседа Амака, забирая его провинцию. Захапаю сейчас. Так, не хочет он нападать. А вот так ты хочешь, да? Один ход буквально не хватило. Захватываем новую провинцию. На, давайте. Так, вот а с кем воюет вообще. Он воюет со всеми, кроме, соответственно, Амака. Амака воюет тут вообще много с кем. В него тут все соседи противники теперь стали, потому что я со спины напал. Да, так что весело-весело, ребята. Но надо нам еще хотя бы пару ходов, чтобы, блин, развивать экономику. То есть войну пока я начинать вообще не хочу. Но я хочу занять эти провинции, чтобы никто их не занял раньше меня. Поэтому мне придется сейчас воевать с Самака. Не очень выгодная война для меня, честно говоря. Хм... Вот и СУ надо вывести, солдат тоже. Тут уже нет смысла сидеть. Давайте-ка идите на фронт быстрее. Мне нужны сейчас все войска на, фрон на фронте, которые только возможно. Из Будзена я тоже вывожу уже солдат, которых возможно. Идите быстрее на фронт. Я немного затормозился, немного запоздало, но надо все равно идти в атаку. Давайте прямо сейчас, идите все в атаку. Тут войска, но ну, я не знаю, их посылать в атаку, наверное, не надо. Сидите в провинции, где сидели. С отцу у меня, кстати, новый. Ой, блин, тут даже два командующих. Жесть. Сколько командующих? Идите, давайте-ка тогда вперед. А одного оставим мы командующего сынка, оставим в бунга. Пускай он будет там сидеть, ожидать. Блин, нет, хотя. Слушай, возвращайся обратно. Сынок, сыкунок. У нас тут будут аниматься потом самураи элитные, когда построится мастерская оружейника. Начнут аниматься элитные самураи, я пойду в атаку потом на сагару. У Сагара тут, как мы видим, только одни бомжары. Так что это будет, я думаю, легкая битва. А здесь сейчас очень сложные битвы ожидаются, потому что тут, например, у Оды два стака войск, аж. Наверняка там не совсем уж и бомжары, потому что, все же, извините, это вода на Но это значит, надо будет очень сильно постараться, чтобы их победить. Так, так, так, так. Вот здесь у нас идет ай, найм, да, в принципе, два отряда катанщиков. Просто, думаю, недостаток будет все равно, войск очень мало их. Даже в замке мы это можем не выдержать. Ну, хотя в замке все ты выдержишь вообще. Да, если бы даже половина армии моей было бы, я думаю, все равно бы выдержали. Просто все равно боевой дух у этих солдат очень высок, у самураев с Яри, они так просто не побегут, как обычные Яри сигару. Мы, кстати, можем торговать еще с кем-то. Давайте посмотрим, с кем тут наиболее выгодно. С Ходзю, конечно же. Приемлемые условия. А. Ладно, давай просто торговлю. Так и быть.